Здравствуйте, сегодня у нас 25 число, вот уже 14, все отлично, присоединились, отлично, хорошо, так что выходите в эфир, будем общаться, а то звук, кстати, включить, а то, ага, привет, вот сразу человек, я сейчас только провел на ютубе эфир, посмотрите там дела, Давно минулся в дней. что, куда он вот слетел -то? Человек куда-то слетел. Так что еще прошу, присоединяйтесь. Да, привет. Привет, привет. привет. А, а. Как дела у вас там во Франции? Слава Богу. У нас все отлично. Понятно. А да, я вот узнал то, что в новостях, что 282 статью хотят писать 31 статью по тексту на подборе этого. Я что-то плохо слышу, услышу очень, что-то не могу понять, что происходит. А, я говорю, хочу, хотят 282 статью писать 31 статью. Еще раз. еще вот теперь а, будет нормально, это, я думаю. А, Говорят, что 282-ю статью хотят вписать 31-ю статью под пунктом. Угу. Да это пункт. какая разница? Дело-то даже не в том, какие статьи есть, а дело в правоприменении, понимаете? То есть ситуация какая? Они могут кого угодно судить, за, например, за как у них там называют, за терроризм например, то есть 282 они могут включить вот в эту 205-ю в терроризм и так далее, это абсолютно неважно, они могут всех судить за хулиганство, например да? то есть взять и посчитать, что это хулиганство это же их Верховный суд их Дума, их Совет Федерации, Путин подписывает, они что угодно могут считать чем угодно а, ну все понятно, да? Так что переживать нечего. Для того, чтобы что-то исправить, нужно только убрать Путина и его шайку. А да. если да. этого да. не сделать, то все остальное не имеет значения не имеет смысла. понятненько. А, ну, Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, а добрый что? день. Вопросы? Очень есть... приятно. <свят> а Хочу вопросы. Вопросы как вопросы. <свят> ну да, хорошо. Всего <свят> ну, доброго. Всего доброго. Удачи, счастливо. Все, вот, вот, так, вот. вот так, конечно, так. Угу. <свят> Спасибо. Я смотрю ваши передачи, и у меня на фейсбуке, короче говоря, 5.11, как его, 17, Я новость да. короче, все новости в как бы в Фейсбуке. Только там написано металл музыка, а сама самая сверху афиша, там 05.11.17, короче говоря, вот так. Да, вот, это так. уже. Я новости, короче, собираюсь самые такие с и со всей, как его, ну, как бы так, и знакомых, которые есть, которые тоже вписал в самую группу. Вася Завутова тоже, здесь в Москве, он протест как у одиночных пикет ведет, короче говоря. Вот сейчас, сейчас важнее, мне кажется, даже чем у какие-то одиночные пикеты, важнее именно работа в интернете. Именно такая достаточно агрессивная работа именно на ватнических сейчас ресурсах, потому что ватники начали перековываться от голода. И нужно, чтобы они правильно перековывались, потому что, если они неправильно перекуются, будет очень страшно. Понятно, да. Вот, а конечно. Сейчас... Вот так. Так, да. а, Вопрос только. А как вы думаете, когда карантин кончится, как вы предполагаете? Я не знаю, когда... Путин может его в любой день закончить, когда ему нужно. Другое дело, когда ему это понадобится. Вот вопрос. Сейчас они боятся людей выпускать из так называемой самоизоляции. То есть сейчас у них оправдано нахождение армии, там, полиции, везде. А так придется их отзывать. Да? Ну, по крайней мере, в таком режиме они точно работать не будут, а народ-то от этого более сытый не станет, все разрушено. Поэтому восстановить уже ничего не удастся. Ну, во-первых, там нефть на нулях, денег нет. Во-вторых, вся путинская шоба уже посматривает, куда бы убежать. И, естественно, они не хотят, так сказать, ждать до того самого заветного момента, когда народ будет вешать Путина. Они хотят, чтобы народ Путина вешал одного. Они в этот момент были далеко от этого действия. Поэтому все это сейчас увидим. Ну, да, спасибо. Спасибо, пока. Вячеслав, привет вам из Грозного. Привет, Грозный, из Германии. Тут привет. привет. А? Всего доброго, ото а? Ага. Счастливо, спасибо. Ну, спасибо, я, да. Да. да. Всего пока. Всего удачи. Эх. Пока, пока. Как? Угу. Пока. Пока. Ой. Да. Вячеслав сейчас смотрел. Так, что-то он смотрел. Вячеслав сейчас смотрел «Придурков с Рой ТВ». Они призывают силовиков перейти на их сторону. И как все, все начнется пойти против либералов. Они нам сильно опасны. Я думаю, что вот эти вот придурки, конечно, абсолютно не опасны. Но опасны совершенно другие люди, которые сейчас никого ни к чему не призывают. Мы их еще увидим. Там придурки с Рой ТВ. Те, которые вот там, на этом Рой ТВ, я не знаю, кто там пофамильно, да? но я не думаю, что они как-то опасны. Тем более, кого они считают либералами? Вот вопрос. Да? Кто, кто такие для них либералы? Поэтому посмотрим. Тут сейчас важен момент, с кем будут достаточные силы народа? Вот это очень важно. То есть, причем не обычные там зрители вот этого Рой ТВ там, или еще какого-то канала. А именно люди, способные на поступок. Люди, которые могут ну, какие-то действия отчаянные производить. Вот это очень важно. А с кем будут зрители? Это вообще не имеет ни малейшего значения. Так, что-то у меня все остановилось. Так, угу. в Германии. А вот еще кто-то просит подключиться. Так, подключаем. Угу. Так. Пока что-то... Ничего, пока ничего. И как эстонцы говорят, не ответа, не привета. Так. Что-то сбрасывается. Сбрасывается. Ну Вот сейчас подключится еще. Ага, вот Есть вижу. Ты немного подождать. Да, привет-привет. Как дела? <связать> ну, блин, дела, честно, жопа. Что там нового в жопе? Там всегда была жопа, но, а сейчас что-то должна быть новая жопа, потому что если относиться к той жопе, сейчас жопа. <связать> <связать> ну, <связать> это грубо будет сказать, но у моей любимой попа приятнее. А и факт остается фактом, то есть мои любимые студенты-медики, которым я столько лет преподавал, сейчас вообще отказываются как-либо заниматься, потому что сколько им не предлагаю, они все разбегаются, а нет, у нас это дистанционное обучение в медвузе. <соспит> я могу понять, честно, я могу понять дистанционное обучение в медвузе, нет. Ну вот нет, это не гуманитарная дисциплина медицины, совсем не гуманитарная. Ну я не знаю, я не, с этим не согласен, я думаю, что можно виртуальное обучение делать чем угодно, даже игре на фортепиано, если будет нормальная система создана, то есть очки дополненной реальности ощущения при этом какие-то должны создаваться, нагрузки и так далее. То есть я думаю, что в будущем нам как раз нужно будет позаботиться именно о дистанционном обучении, но, но создать соответствующие условия, чтобы люди могли куда угодно там перемещаться, да, то есть какие угодно, там Стэнфордские, Оксфордские, Кембриджские университеты, заканч заканчивать на расстоянии, и при этом не было бы разницы, что он очно там присутствует или как-то вот виртуально. Тем более, что представь, масса наук, где очень важно быстрое перемещение. Вот ты, например, из аудитории, чтобы попасть там в секционный зал, да, или какие-то там препараты посмотреть, должен куда-то идти, там что-то делать. А да, здесь можно да. все, все автоматически, да, то есть вот здесь, грубо говоря, трупешник скрывается, да, нужно посмотреть хоть прямо изнутри, можно посмотреть, как это происходит. У меня в жизни был момент, когда 13 ноября восемьдесят пятого года я впервые присутствовал на вскрытии, вскрывали 66-летнего Федоса Колесникова, который продавал свою машину и умер в этот момент. машину продал, но стал херовым, ну, переволновался и умер. И вот когда производили вскрытие, и извлекли мозг, то я просто не мог стоять на месте, мне захотелось посмотреть, потому что ну, мозг вынули, ну, непонятно, что-то какие-то эти, осьминога какого-то, да, и а я думаю, а что же там? А где же мысль-то человеческая, сосредоточена-то, еще что-то, да, где там душа-то его спрятана? И я вот в пустую а я, башку, я могу, в пустую башку заглянул, и оттуда так на меня пахнуло что я понял, чуть не проблевался и понял, что это, наверное, и есть душа. Вот такое у меня появилось ощущение. Недаром дух и душа в русском языке тождественны. Ну, в смысле, одинаковым словом, амонимум, да? Однако, однако, подождите. Подождите, вот Кольт затронули душу, вы должны знать, что душа это не дух, душа это психея. Ну, в русском языке дух – это и душа, и дух. Помнишь, mm -hmm. по-русски? Русским yeah. духом пахнет. Это же, это же не потом, да? Так вот, психия. А дух – это вы должны знать. Сколько там? Первый год службы. Ну, первые полгода. Ну да, может быть может быть то что вы это на самом деле Алло, геморрагического инсульта раз он так свалился пока продавал машину не у него был, был, был, был, был это инфаркт на фоне ишемической болезни там, там все прям, mm. сердце разрезали показали все как как положено было да? так что так вот я вот я уже 7 лет занимаюсь преподаванием, однако я как утверждал, что вот вся университетская система преподавания в том виде, в котором она есть в России, это чушь собачья. Так и утверждаю, но вот сейчас ярчайшее проявление того, что нужна моя система трехлетняя, а не семилетняя, шестилетняя и так далее. Нужна трехлетняя система, вот та, которую я предлагаю. Потому что сейчас у них врачи закончатся. Они сейчас призывают студентов-выпускных, что «А, давайте-ка вы будете ликвидировать все эти последствия этого коронавируса, кого-то там будете излечать». Ну хорошо, студенты-выпускники бывают разные. Кто-то «Да, давайте». А вот те, которые «Да, давайте», они ж не знают как. Они спросят, «А, а, а как? Вот я готов, а как? Ему ответят, как? Мы сами не знаем. Мы думали, вот ты, студент, ты нам расскажешь. То есть, все эта система рассыпется То есть, осталось очень мало. Не, ну понятно, не, что, может... надо, что надо заново все делать. Во-первых... Медицина на Западе сильная, тут должны люди обучаться наши, ехать на Запад. Да, нужно нет, призывать нет, нет, нет. и преподавателей, и технологии с Запада покупать все это, безусловно. Слава, за рубежом они учатся, ну, возьмем пример Соединенных Штатов, они учатся в мединституте 4 года, вот реально, 4 года, и они дальше еще будут обучаться, обучаться, обучаться. Это замечательно. Но четыре года это слишком долго, слишком тупо. Вот объективно знаю, тупо. Не это можно с... делать а а не, не, не с... знаешь, я, я могу пример один привести, когда Берию расстреляли, и все побежали, кто куда, сломя голову представители спецслужб. Так вот, среди пограничников убежало за бугор большинство. То есть убежали начальники застав. Вернее, не так. Вначале убежали руководители округов и командиры различных верхних подразделений. Потом начальники отрядов. Мне рассказывал человек, который служил на афганской границе. К ним приехали вначале какие-то офицеры с округа, попросили лошадей. Выехали на участок границы. Больше они их не видели. Потом приехал начальник отряда. Попросил да, лошадей. Ну, как просил, скомандовал. Давил лошадей, уехали. Потом приехал Кому комендант приехал к начальнику заставы, они пошептались, и он сказал: старшине Там Петрович, дай-ка нам лошадок. Но ну, их тоже больше не видели вместе с автоматами. И вот э, этот э, старшина больше сказал, что никак никому они никогда лошадей больше не дадут, потому что их уж практически не осталось, уж тем более автоматов. И вот э, как решили эту проблему? Э, потому что огромное количество людей разбежалось, а кто не убежал, их просто посадили. Ну или расстреляли, как обычно в таких случаях бывает. И тогда ускоренный выпуск сделали со всех пограничных училищ, курсантов младших, дали младших лейтенантов и поставили. Вар, ты выключи эту Лунтика. Ты что, я в эфире она Лунтика для, для Софийки включила? Вот и поставили младших лейтенантов командовать заставами, комендатурами, то есть вот все чем хочешь, да, вот прям курсачи. Но я говорю, это можно было бы на границе сделать, ну, ущерб конечно был, но не особый, но если таких поставить врачами, да, младших лейтенантов, я думаю, ущерб будет еще больше, чем сейчас. Поэтому все-таки нужны обученные люди, независимо от того, сколько их учат, 3 года, 4 года, 5 или 6 лет, нужен квалифицированный, состоящийся специалист, состоявшийся а, не получится так. Вот это, это замечательная мечта, не получится так. То есть врачи нужны реально, их нужно сейчас очень много в России. Их трагически мало. Ну, понятно, но ну, есть каждого. главный врачебный принцип, не вреди. Если у нас нет нормального врача, то почтальона, как Путин нам навязывает, что почтальоны лечили, нам да. лучше не надо никакого, чем, чем если не будет нормального. Поэтому мы потерпим, для, для того, чтобы медицина стала локомотивной отраслью, для того, чтобы э, мы были впереди планеты всей, ну или, по крайней мере, не в такой жопе, про которую ты говоришь. Слав, вот дослушай, вот реально дослушай. Я прошу да, прощения, да, да. здесь у нас Инстаграм, очень ограниченное время, сейчас меня уже скоро выкинут, поэтому люди хотят еще подключить 5 минут. 5 минут. минут? Нет, Здесь всего пять минут можно понять. я завтра продолжу. Да, завтра приходи в эфир по этому, по скайпу и с удовольствием да. поговорим. Давай завтра пока. поговорим, потому что это важно. Давай. Спасибо. Чувак, укажи, на чем сидишь. На стуле сижу или кто-то сидит на чем-то другом? А, это, это имеется в виду про нашего собеседника. Я думаю, что он, он нормально все. Так, давайте начнем с трансформации школ. Ну, все надо начинать одновременно. Главное, на что делать упор. А да? упор надо делать, безусловно, медицину и образование. Две отрасли которые, ну, будут локомотивными. Конечно, я бы отдал колоссальный приоритет медицине, да, ну, образование тоже никуда не денешь. Поэтому нужно двигаться равномерно. Это должно быть две руки. Все остальное не имеет сейчас значения в современном мире. Образование и медицина сделают все, сделают будущее. Вячеслав расскажет, чудо, а как Знаешь, значит, он просто Евставич еще здесь про него рассказывать. Карать путинских вот это первый главный упор. Это, само собой, разумеется, на это не надо делать упоры. Это, это будет сделано само собой. Жестко сделано, всеобъемлюще сделано, да, и поэтому мы не должны говорить о том, кто вам говорит сейчас о том, что надо вот победить путинских и там покарать, а после разберемся, таким людям не верьте, нет. Нужно четко расставить приоритеты, какие шаги мы будем делать, а после мы точно не разберемся. Да, чтобы нам не нажить новых Путиных, нахер они нам нужны. Да. Вячеслав, что можешь про Новокузнец? Нет, про Ново... чего А, Новоузенск? Про Новоузенск рассказать Ну, в Саратской области, есть Новоузенск, в общем-то, что я могу рассказать. Больше ничего особенного не могу рассказать, что это э, населенный пункт в Саратской области. Бывал я там неоднократно, ничем в лучшую или в худшую сторону он не отличается от других населенных пунктов в Саратской области. В общем-то, как во всей России, все очень плохо там. Хочу пожелать вам железного здоровья, спасибо огромное из Татарстана. Всем привет. Привет Татарстану. Слава, мы тебя ждем в Ютубе, а ты тут. А я же сейчас был в Ютубе и сказал, что у Ивана не получается. Сегодня 9 дней мы рассчитывали на то, что Иван будет делать эфир, а мы подключимся. Да? Не получается. Поэтому дали отбой. Вячеслав, проведите ликбез по информационным технологиям среди соратников, как микрофон отключить как наушниками пользоваться и так далее. Нет, лучше Ивану попросить, потому что э, даже для меня смалы такие электричества надо проводить. Так. Привет всем из Австрии. Привет, Австрия. Привет, Австрия. Такие вот дела. Давайте кто-то ну, еще подключайтесь. Очень здорово, что вы выходите в Инстаграм. Не бросайте этот опыт. Слова у тебя есть, любимый анекдот? Да и про дедушку Валяко и про свинюшку и там которые я часто рассказываю. Очень много, очень много любимых. Одного, конечно, любимого анекдота нет. Обычно любимый анекдот один существует у тех людей, которые практически не имеют чувства юмора. Ну и так, достаточно низкий интеллект. Я таких много среди депутатов встречал. Вот они один и тот же анекдот на всех застольях, везде один и тот же рассказывает анекдот. Другого нет. Так что... Вячеслав, может, народ эволюционно не заслуживает нормальной жизни? Ну, не знаю, что заслуживает народ, вы понимаете, в данном случае я, на не о народе думаю, я думаю о себе, о своих детях, я думаю о том, что есть масса людей в России, которых я люблю, уважаю и которые не должны так ужасно жить, понимаете, то есть вот они для меня народ. Тот вот народ какой-то, да, такой абстрактный, ну хрен его знает. С ним, когда сталкиваешься с этим народом, получаешь либо удовольствие, либо неудовольствие. Если это нормальные люди, правильные люди, получаешь истинное удовольствие. То есть, особенно чистые такие люди встречаются и думают, что ну, разве они заслужили такую жизнь? Ну, им церковники рассказывают про то, что они там в раю потом окажутся. Ну, я в загробную жизнь не верю, хотя я православный, да, но я не думаю, что кто-то там будет нас потом по полочкам раскладывать. Вот, поэтому я думаю, что они заслужили нормальную жизнь здесь. Справедливость настанет дочерей Путина, на, настигнет дочерей Путина, в том числе со всеми. Когда наступит время? Ну, может быть, я не знаю. Не могу тут комментировать по поводу этого. Как относится к произведению Бунина «Окаянные дни»? Я очень люблю язык Бунина. Бунин красиво пишет все, но он очень тенденциозен в этом произведении. Очень тенденциозен. Он многого не понимает просто. Так, как не понимает человек, смотрящий только с какой-то одной стороны и немножко издалека. Он не может охватить. Чтобы это охватить, нужно было быть в гуще событий. Но любой стороне. Можно было быть за красных, за белых и так далее. Но в гуще событий. А не так не абстрагироваться и философствовать на эту тему. Вячеслав, почему вы не скурвились а остальные? Да, это генами, воспитания, книги, фильмы, отсутствие комплекса неполноценности, может быть, все вместе, но комплексы, конечно, есть у меня. И, может быть, я не скурвился только благодаря этим комплексам. Вы знаете, у меня, я говорю, нет основного, наверное, сатанинского греха, который присутствует у всех, кто, вот, особенно у тех, кто с Мальцевым борется. Обратите внимание бывшие вот эти соратники, соратники, а их же очень этот грех сатанинский жрет это зависть. Вот я напрочь лишён зависти, поэтому мне легче жить, и поэтому, наверное, как вы выразились, я не скорбился. Есть масса и гнев, и гордыня, забредельная гордыни, конечно, тоже сатанинский страшный грех, и гнев в том числе, да. Есть все остальные грехи, чревоугодие, конечно, и плохо и все это есть, особенно, наверное, чревоугодие, да, невероятном варианте. А вот этого нет, и этому мне здорово помогает в жизни. Вернее, не мешает. Слава расскажи коротко о действиях внеш, возврат банка. Ну что, внешне возврат банк, нужна такая структура, которая появится после падения путинского режима для того, чтобы вытащить хоть какие-то средства. И самое главное, для того, чтобы вытащить преступников, которые эти средства воровали, вот, чтобы они были наказаны. Ну, вкратце так. Я думаю, что мы должны будем использовать и услуги охотников за головами, то есть объявлять цену за, грубо говоря, живого или, может быть, не совсем живого человека, да, если приговор суда вынесен, да, предположим, суд вынес приговор смертный приговор, да, и начал ну, в бегах, его не могут найти, ну, охотники с головами могут это выполнить я думаю, как это было в Соединенных Штатах в XIX веке, мы как раз в этом вот период, наверное, этот период и соответствует тому, что будет в России на период в США 19 века. Поэтому бояться этого не нужно. Я думаю, нам нужно бояться э, слабости своих. Да, силы бояться. Зачем? Ну, ни в коем что может стать основой производства России без нефти и Путина? Мозги только. Конечно, мы живем в информационном мире, поэтому информационные технологии это самое главное медицины информационные технологии, медицины как локомотив, поскольку, вы понимаете, медицина это и, и военное дело. Вот представьте себе, сейчас пока еще такая слабая роботизация, любой инвалид, да, который продвинут, который прокачан, может стать киборгом совершенно невероятным. То есть умеющим летать, умеющим бегать на бесконечные расстояния и так далее. И если мы не можем, грубо говоря, улучшать пока ну, по определенным этическим соображениям обычных людей, то инвалид, который не ходит, ну, мы можем сделать, чтобы он ходил. Но понятно, если мы сделаем, чтобы он ходил, он будет ходить лучше, чем обычный человек, потому что это будет техническое устройство. Понимаете, он будет ходить быстрее, там лазить по стенам и так далее. И, естественно, это будут военные технологии. Поэтому медицина во всех отношениях, она, конечно, будет локомотивом, и тот, кто сейчас поймет, как это использовать, он очень продвинется, очень продвинется. Как вы думаете, прощение, упрощенное получение Пасху России, может повторить Донбас? В Казахстане, ну, я думаю, что упрощенное получение паспорта в России – это замануха для мигрантов, которые должны служить Путину. Для этого все делается, чтобы Путину служили, то есть дали руководителям диаспор деньги, а мы предупреждали, что так будет, да, этих мигрантов, чтобы они держали в узде какую-то часть денег будут давать этим мигрантам, чтобы они с голоду не передохли. И они должны будут служить путинскому режиму, тогда, когда все случится. Очень они боятся, путинцы, что мигранты повернутся против них. А так и будет, они повернутся против Вы это увидите еще. Здравствуйте, Вячеслав. На сайте правительства изменился Герб России. Что-нибудь знаете об этом? Да нет, но они там что-то меняют все периодически. Я даже не посмотрел. Мне писали на эту тему. Надо разобраться. Посмотрю. Так люди вокруг меня не хотят переменных. Главный аргумент нам семью кормить. Устал разговаривать с 7. Дай бог мне э, сил не сдаться. А ты вы можете им, им семью кормить, пожалуйста. Когда им нечем будет кормить. И даже мысли не будет, откуда взять, чтобы покормить семью. И так будет у большинства. Ну, все тогда и случится, я думаю. Тогда они вас будут убеждать. Дайте им возможность вас убедить, не надо их убеждать. Вы можете наоборот им сейчас рассказать, какой охеренный Путин, какой молодец, он всех переиграл. Если через неделю они вас не излупят, то а я очень сильно удивлюсь. Как смотрите на перенос столицы в центр страны, например, где-то рядом с Красноярском, так-так, ну что в Москву надо переносить, столицу надо переносить это однозначно а куда? ну надо, наверное построить заново как город Бразилия где она будет? в Азии, в Европе если мы построим в Красноярске мы станем сразу же автоматически азиатской страной надо на это, об этом подумать но я честно говоря не против <к <к>. я не против я в любом случае за перенос столицы, просто нужно определить, какое это будет место с удовольствием. То есть из Москвы нужно выводить все государственные. Во-первых, государственные учреждения многие надо похерить, они не нужны в таком количестве. И когда мы будем строить новую столицу, мы уже будем знать, что мы будем делать и кто там должен находиться. И она может быть как Вашингтон, то есть очень маленьким городишком, где происходят только вот какие-то государственные дела и все. И легче как раз наблюдать за этим. И это будет очень хорошо, если там только эти государственные дела будут. Сколько в рублях сейчас в России должен получать пенсионер? Ну не меньше тысячи евро, иначе экономика не будет работать. И мы рассчитываем, что взяв власть, будем платить 1000 евро пенсионерам, тысячу евро инвалидам, мамашам с двумя детьми и так далее, чтобы мама с двумя детьми могла не работать. Даже мать-одиночка, как можно простимулировать рождение детей, большее рождение. Да? Ну, мужиков навряд ли простимулируешь. Можно простимулировать женщин. Они сейчас очень зависимы от мужчин, цепляются, бегают, там женись, туда-сюда. Зачем? Ну, нарожал, детишка, живи себе спокойно. И не нужен никакой алкаш, все в порядке. Если, конечно, любовь, семья, я не против семьи. Я против того, что а, человек, который хочет иметь детей, не может их иметь по какой-то там материальной причине. Что это такое? Это средневековье. Слава, спасибо тебе за твой труд и терпение. Пожалуйста, почему же столько лет... Чего? Не вижу слова. И вот у меня еще поплыло в глазах. Из-за этого нельзя расширить. Вот что мне... Как, как этот... Бастрыкин. Прямо сейчас с лупой надо. Сейчас нам главное не упустить момент. И вовремя начать действовать. То, что Вовкин спектакль подходит к концу, это, наверное, дураку понятно. Да, а как мы можем упустить момент? Мы никак не можем упустить момент. Любой вариант для нас Но Если начнутся какие-то, как гражданская война, да, но мы будем в этом участвовать. Безусловно, я буду в этом участвовать. Да? И, в общем-то, и спрашивают на калачей стороне, на своей. Я буду участвовать в этом на своей стороне, безусловно. Вот. А если не начнется такого, да, если каким-то образом там опять выборы и так далее, то я буду участвовать в выборах. Ну, представьте, я вылезу на центральное телевидение и скажу все, что говорю обычно. Да? Вот про пенсии, про то, про все. То есть все эти люди, которые там, они будут орать, что Мальцев популист и прочее, прочее, прочее, но перепить-то они не смогут, потому что у нас как бы четко все отработано за эти годы, и мы готовы показать, что и откуда мы возьмем. Для того, чтобы накормить народ, для того, чтобы улучшить жизнь. И самое главное, наверное, никто не готов работать с видеокамерой, микрофоном, кроме Мальцева. Да? А я готов работать абсолютно открыто. И идти на один срок при этом. Скоро ватники с голыми руками возьмут Вову за жабру. Очень хорошо было бы. Моя невестка учительница за Путина, готова горло рвать, и мне даже страшно за людей. Ну что, это пока есть Путин, она горло рвет за Путина. Будет кто-то другой, она будет рвать горло за другого. Что же вы думаете, она реально Путина что любит? Она реально любит информу царь. Вот нравится ей такая информа, ну пожалуйста. Будет Навальный царем, она будет его любить. Будет Мальцев царем, она будет Мальцева любить. Вообще без проблем. Вячеслав, как нужно будет держать связь, когда все начнется? Ведь могут интернет отрубить. Мы сейчас прорабатываем как раз этот вопрос. Я лишнего не хочу говорить, но как раз сейчас мы прорабатываем. У нас уже есть два варианта, как это делать достаточно эффективно. Что случилось со, со спонсорством на канале? пропустил этот момент, YouTube автоматически отписали, деньги вернул. Да, мы отключили кнопку, потому что YouTube больше половины денег ворует. Это просто ну, немыслимо. И поэтому под видео есть описание там на YouTube канале. Первая строчка. Вы по первой строчке по этой заходите и значит сможете стать спонсором. То есть, Патреон называется, система Patreon. там три варианта спонсорства. Собственно, висит на канале видео, как это сделать, ну, мы продублируем, может быть, еще раз как-то повесим, я не знаю, там, закрепим и так далее. Ну, ничего сложного нет. Что случилось? А, да, это опять. У нас в Казахстане уже, наверное, каждый второй, если не больше, ненавидит Назарбаев. Надеюсь, в России также у людей откроют глаза. Конечно. У России больше ненавидят Путина, чем в Казахстане, Назарбаева, потому что Путин, конечно, более гадкий персонаж. Безусловно. Так, зрители, запросы. Вот запрос добавить. Смотрим. Так. Скажите, пожалуйста. А... Добрый день. Так вообще то подвисает, картинка что-то. Добрый день. Добрый день. Я думал, что это фейк. Приятно вас видеть во Франции. Я тоже во Франции живу. И за вами еще в России. А почему я, фейк? Что... Ну, очень много людей. Я думал, что это все не настоящее. Думаю, да я отправлю запрос. Я тоже живу во Франции уже 25 лет. И когда вот там появились, я думаю, а что вы будете здесь делать? Как это? В России еще как-то было актуально. А сейчас во Францию приехать. То есть нужно поменять жизнь полностью. Ну, я ничего не поменял, практически. Ну, с интернетом, если у вас есть такая возможность, это очень здорово. Вот. Да, это сейчас просто... интернет очень здорово помогает в борьбе. Почему? Потому что Ленину, когда он приехал да, на Гарден Nord, пришлось письма писать. <с multicultural> <смех> да, что он во Франции, пока они дошли, пока ему ответили. Это проходили недели и месяцы. Мне никаких писем не надо, я включил и все. <смех> все да. Поддерживаю вас, извините, мне там надо идти. <смех> <смех> Хорошо, счастливого, удачи. Спасибо, спасибо. Ага, так, так, так. Тут еще кто-то запрос послал. Сейчас я посмотрю. Так. Что-то... Ага, вот. Есть. Ага. Я тоже во Франции... Пишет человек. Да, а, секунду. Да. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Добрый день. Приветствую вас из, из Бруклина, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Я так? вам писал: да, да, как бы мы старые соратники. Я вас э, смотрел давно. И мы встречались на Авроре. Всем, да, кто был помню, с нами тогда, да. всем большой привет. В общем, у меня так судьба прямо сложилась. Я еле-еле в общем, сюда вырвался последний вагон, так сказать. Через Беларусь пока еще была возможность. Вот, хотел бы сказать спасибо вам огромное. Вы как бы наш э, лидер, мы за вас как бы порвем всех. Я надеюсь, скоро эта власть начнет складываться как карточный домик, и мы тогда выступим как бы единым фронтом. Глупости отбросим, многие здесь ерунду какую-то вот как бы несут, там какие-то вот ну, вещи говорят, какие-то смешные. Мне кажется, что нужно просто собраться, сконцентрироваться и уже, как говорится, не то что готовиться, а уже быть готовым выступить, как бы. Поэтому, но без вас, к сожалению, я думаю, вместе с вами только это получится. Потому что нам нужен кто-то, кто сможет правильно нам подсказать вовремя, что делать. Вот тогда да. мы сможем. Спасибо. Ради такого дела надо борт будет заказывать, Вячеслав Вячеславович. Отсюда народ, я думаю, тоже полетит как бы в Россию. Конечно, я думаю, что доберемся. А да, и не в опломбированном вагоне. Я думаю, нормально приедем. Вернемся. Дай бог. С... Как, как этот это, э, фильм я не смотрел, а вот кусочек мне показывали. Э, Что-то улица разбитых фонарей. И там какой-то, говорит на понтах уйду, а его менты да, бьют, да, да. а мы вот на пантах вернемся, он на пантах, да, да, да, да. а мы на понтах вернемся, так что я что попрошу, если есть такая возможность снимать ролики, там в Америке, mm -hmm. о жизни, и выкладывать у нас, ну и приходить тоже в эфир, потому что для людей, которые смотрят в России, очень важно э, мнение, в общем-то, разумных людей, которые живут за рубежом и уже, так сказать, вкусили этой жизни и могут рассказать, что все это на самом деле, что это не выдумано, как рассказывают всякие там нодовцы Федоровы, и что вполне это достижимо, и это не является высшим пилотажем. То есть как раз народу тех стран, в мы, которых мы живем, очень не нравится, они считают, что это жизнь недостойна, что они жить должны гораздо лучше. И вот это очень важно показать. Спасибо. Да, да, да, я хотел еще сказать, можно секунду еще забрать да, эфира? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. Мы, мы как бы, ну, я тут нахожусь с женой, с сыном, да, как бы, они, я приехал первый, они потом приехали, ну так надо было. Вот. Может быть, вы понимаете, почему. Да, да, вот. Конечно, Я конечно. Вот, а, значит, а, и ситуация такая, мы тут как бы, ну, соответственно, сейчас карантин, да, и, ну, кто-то ходит на работу, кто-то нет, здесь нет жесткого режима. Здесь полиция тебя не оштрафует и не поймает на улице, если только ты будешь, если только люди собираются, очень много, тогда полицейские подходят и культурно их просят разойтись, как бы, чтобы они не нарушали карантин. Но на самом деле свобода передвижения полная, то есть ты можешь ходить, если магазин открыт, иди в магазин, покупай все, что хочешь, только одевай маску. как бы. Если даже без маски, то ну, даже замечания, наверное, не сделают, здесь люди просто сами по себе одевают. Вчера ходили в церковь, причем церковь не, не РПЦшная, не там какая-то, да, там просто церковь, она, это написано, она первая христианская церковь в Америке, я не знаю, как точно, но она называет, может она какая-то там. Вот, значит, у них объявления на разных языках висят, на польском, на русском, на испанском, в общем... Приходи, бери продовольствие, то есть никто тебе не спрашивает, ну, они записывают, правда, единственное, ID просят, ну, кто ты такой, да? Потом они тебе выписывают талончик, чтобы ты через день приходил по часам уже, да, чтобы для тебя подготовят. В среднем набор стоит 50 долларов, я думаю, где-то. Очень, на одного человека, прямо как на, на всю семью, и можно ходить через день туда, как бы, то есть забирать. И я, как бы, конечно, вот удивлен, почему наша церковь пытается на свечках заработать, да, а, а, блин, а здесь как бы они не знают, кто я, я к ним не хожу, я не прихожанин, да, они как бы, ну, они мне просто прям первому встречному отдают еду, да, в труд тяжелые времена, и не спрашивают, да, там, покажи это, покажи крестик, покажи, там, запишись, там, к нам придешь потом, там, ничего не спрашивают, только просто отдали еду и все. То есть это очень удивительно. В школе тоже выдают сэндвичи, но там быстрое питание, то есть прямо на месте можно съесть, отойти чуть-чуть в сторону и съесть там все. Шоколадное молоко прямо в школах, и прямо для всех. То есть и в церкви тоже дают для всех абсолютно. Большие коробки стоят, вот. И люди, если ты вдвоем приходишь, там неподъемно. Я на себя, ну, на один пакет, ну, как бы один комплект еле унес. То есть это очень... Вот... Я просто хотел бы сказать, что, конечно, нам э, не то, чтобы нужно модель перенимать, да, вот этого общества. Здесь в Америке тоже, ну, с разных сторон, ну, я думаю, что вы понимаете, очень умный человек. Я как бы думаю, вы знаете, что есть проблемы и с той стороны, и с этой конечно, стороны. Конечно, да. Общество многогранно, как бы, да, здесь. Но на самом деле нам нужно как-то, лучшие моменты все-таки это общество будет в... В России будущего, нашей России, да, свободной от этих путлев и так далее, перенять как бы и стараться это внедрять. Я на самом деле только жду, пока все события начнутся, я не собираюсь как бы, ну, останавливаться и заседать где-то, да, там прятаться и шкериться. На самом деле я отношусь к тем людям, которые, ну, готовы ну, пойти, да. как вы сказали до конца. Так что... Отлично. Спасибо. Все, всем соратникам да. привет, вам удачи, здоровья вам, женой. Берегите себя, оставайтесь на, безопасны. Напишите, если будет интересно, поставите ролики какие-то, напишите в это, в, на почту мне. Ну, свяжитесь через, через телеграм, вообще так. Ага. Я писал, да, я телеграм свой присылал вам, как бы. Ну, ничего, я еще раз перешлю. Да, да, много, много лента все время бежит, поэтому я думаю, что ну вот э, на авторский канал Вячеслава Мальцева самый лучший вариант э, прислать, mm -hmm. да прям туда, там же можно мне лично на Телеграм написать и все. Ну видите, Вячеслав Вячеславович, сегодня в 2.30 была просто раздача, а у вас передача, поэтому я решил пропустить раздачу еды, пойдем в понедельник, тогда и ролики сниму. Все Еще сниму. раз всех благ, спасибо, до свидания. Пока -пока. Так, а вот тут ГОК-ДОК, как раз из Техаса. Тогда я прошу подключиться и как раз поговорим. Да? Подключитесь тогда и пообщаемся. Так, запросы я не вижу, если честно, нет запроса. А очень бы хотелось. Тогда очень здорово мы. Поговорили о коронавирусе. И много нового я узнал. Соратники нужны везде, когда все начнется в путинских аэропортах, встречать. Ну, когда все начнется, границу надо перекрывать мгновенно. То есть никого встречать не надо, надо перекрывать границу. И все. Как послать? Вот сюда запрос послать на подключение. Что, спросим, подключиться, потому что у меня тут вот ничего не висит. Да. Так, сайт сообщает о том, что лидеру КДР сделали неудачную операцию. Запросто. Вячеслав, вы когда приехали во Францию, был ли у вас синдром вышедшего из тюрьмы? Ну, я же не сразу приехал во Францию, да, я, во-первых, вначале бегал. По, по всему миру, да, а потом во Францию, когда я приехал, я попал в тюрьму, поэтому у меня не было синдрома вышедшего из тюрьмы, у меня был синдром попавшего в тюрьму, я сказал французам, когда я сижу в российской тюрьме, я считаюсь себя героем, а когда он французской, я считаю себя идиотом, привет, привет. Добрый день. Меня зовут Георгий. Я в прошлый раз не представился. Да, да, я помню. Прекрасная, очень, очень хорошая передача получилась просто великолепная. Я Георгий прошу вас завтра можете подключиться в наш эфир по скайпу. Я вам пришлю скайп тогда, да? Где где найти ваши координаты? Я вам написал. Я вам написал и э, везде в принципе, где мог написать. Везде написал, Пайп. да. Ну чтобы мне не искать, тогда. Может быть, сделаем так. Сейчас я закончу эфир, и вы мне скиньте на почту www.malce64sobak.gmail.com И я буду сидеть ждать. В это ссылку, ссылку на Телеграм. И в Телеграме тогда свяжемся. Хорошо, я прям после эфира. Да, да. Потому что очень-очень важно было бы, чтобы в Телеграме не так много людей, чтобы вот тот наш разговор послушал большое количество зрителей канала «Народовластия», так как, ну, это пропагандисты, агитаторы, и очень важно, чтобы они как-то подковались по-новому, -по да, потому что, ну, разные представления об Америке, обо всем есть, особенно, если учитывать пропаганду, которую которую ведут путинцы, она действенная эта пропаганда. Даже умные люди очень часто мне говорят, ну вот там американцы, они вон там такие. Я говорю, да от чего вы решили? Вы Соловьева там с Киселевым наслушались? Да не, мы сами так знаем. Но еще благодатная почва советская, воспитание да, русские, которые живут в Америке. Мне периодически рассказывают, как американцы такие сики, хотя это неправда. Как-то они мне про заговоры масонов начинают рассказывать. И про то, что... Что же, какая-то последняя теория была, что... Американцы развязали войну на Донбассе, чтобы уменьшить население и добывать там нефть. А я, я в шоке был. Я даже не, не был уверен, что ответить. Я говорю, а Саудовская Аравия им тогда зачем? Зачем им Донбасс? Ну, уголь, наверное, сказать, вы перепутали. Наверное, уголь надо было добывать очень сильно, в больших масштабах в Америке. Я могу сказать, что в Америке угольных... Эмплоймент угольных работ меньше, чем работ, которые занимаются солнечными панелями. Да, я знаю. И Тра Трамп был один из первых, ну один из тех, кто э, шел э, с компании: типа давайте вернем наши эти работы, хотя проще было переобучить людей на самом деле. Да. Вот. А у меня есть новые новые сведения о короне. Да, Они э, связали связали, что э, коронавирус повышает э, количество инфарктов и инсультов у людей в 30-40 лет. То есть э, у людей относительно молодых, то есть э, коронавирус работает как э, такой э, они он сжижает кровь. Один из тестов на проверку на коронавирус, как раз скрининговых, является так называемый дидаймер. То есть это когда в теле есть тромб, он вырабатывает, тело хочет его реорганизовать, рассосать, и он вырабатывает дидаймер. Вот дидаймер – это один из скрининговых тестов сейчас. И у нас в больнице, я работаю ночами сейчас, и я практически всех пациентов тестирую на корону сейчас у нас появились тесты они быстрые 45 минут то есть пока он в, находится в скорой помощи внизу на ИР, мы практически всех тестируем и особенно молодых и с непонятными симптомами и это результативно, потому что все говорят, что тесты дают какие-то не очень хорошие результаты то есть вот те люди которым сделали было отрицательно потом у многих, положительный я вам могу сказать что есть два варианта есть так называемый PCR. я не помню как это на да русском PCR это когда засовывают в нос палку и там шерудя вы делали тест сенситивити у только 60 процентов то есть грубо говоря 60 процентов грубо говоря 3 из 5 а когда берут кровь на, иммуно, на иммунные тела, там, особенно когда уже во второй половине второй недели болезни, практически стопроцентно. То есть, безусловно, скорее всего, пропускаются. Ну, грубо говоря, два из пяти могут пропуститься. Но если сильное подозрение, они могут повторить или могут послать на иммунные тела. У нас сейчас Техас, из-за того, что он республиканский и подмахивает Трампу, наш говернер, Трамп не может заставить Штаты открыть, снять карантины. Трамп может только предположить. Вот он на прошлой неделе предположил, и наш говернер, господи, как губернатор, простите, я уже много лет говорю Губернатор э, уже начал дерегулировать, то есть у нас открылись парки, э, но только парки, которые принадлежат штату. Э, со следующей недели он начинает открывать non-essential, э, не первостатейные бизнесы, то есть, грубо говоря, все магазины потихоньку начинают открываться, потому что они хотят э, тоже... Республиканцы очень сильно... Э, продвигают типа экономика экономика хотя не очень результативно на самом деле и вот у нас на следующей неделе снимается часть регуляции открываются часть бизнесов я знаю вот у меня резиденты практически все уже получили деньги практически все э, на еще до прошлого нашего эфира у всех кто попадал в рамки там да, если у вас доход ниже 75 тысяч на человека и 150 на семью. Вот. Я лично получил деньги за себя, жену и двух детей. И насчет чеков. Многие получили не чеки. Вы когда в Техасе делаете налоги, вы отправляете их в налоговую службу. И вы отправляете их... Если вам, вам государство возвращает деньги, допустим, государство мне за каждого ребенка платит тысячи в год, снимает с меня налогов. Плюс то, что я плачу меньше налогов со своей зарплаты, плюс мне еще государство говорит: вот тебе ништячок, каждый год я тебе тысячи подкину. Вот. Мы вначале с женой случайно сделали налоги без детей, и я государству должен был. Потом мы добавили детей, и нам вернули тысячи. Вот это когда возвращают эти деньги, когда возвращают эти деньги, они возвращают вам прямо на счет. То есть налоговая служба предусматривает вашу декларацию и посылает вам деньги на счет. Вот. Мне просто упали деньги на счет. Мне, мне упало не учится, да? Мне упало 3,5 или 3,2, что-то такое. Ну, это всегда приятно. То есть это гораздо приятнее, чем когда берут с тебя, а потом говорят, видишь, там все еще плохо, все, коронавирус, надо еще там что-то заплатить. А потом ты плохо себя ведешь, надо заплатить еще штраф. И всегда только не плати, знать. плати, плати. То есть это Россия как раз. Но рассказывают, что оскал зловещий капитализму на Западе. Да, то есть... Mm -hmm. mm -hmm. зловещ... ну, здесь да. есть оскал, это правда. Тут есть, и, и как-нибудь в передаче я могу вам рассказать, потому что я, когда приехал в Америке, такая интересная вещь, здесь хорошо быть либо очень бедным, либо очень богатым. А средним классом быть отвратительным. Потому что когда ты бедный, я вот жил в Нью-Йорке, я зарабатывал нищенскую практически зарплату 30 тысяч в год. То есть это где-то, грубо говоря, полторы тысячи за две недели. Тысячу... Ну, неважно, у меня жена была на государственной страховке, покрывалось все здравоохранение, все-все-все. Мы получали дотации на еду, получали дотации на детей, нам возвращали по 5-6 по тысяч налогов каждый год. Вот. А когда я сейчас более-менее поднялся ближе к среднему классу, денег стало в разы меньше на самом деле. А потом, когда ты переступаешь рамки и переходишь чуть выше класс, ты платишь очень много налогов тут. Врачи платят половину, наверное, 40% от своей зарплаты налогов, поэтому они очень любят республиканцев, и они всегда за них голосуют, чтобы те снизили им налоги. Вот. Так что. Тут, о, тут очень интересная система, но здесь правда очень много оскала капитализма, я согласен. Я испытал их во многих вещах. Вот, да, да, но сравнить этот оскал это улыбка в сравнении с тем, что происходит у Путина там, ну, да, в да, России. Да. Такая улыбочка, такая этой, Мона Лизы, да, улыбка Мона Лизы, а не оскал. Очень хорошо. Но здесь да. очень, просто, очень много, многие в России этого не понимают. Они смотрят голливудские фильмы, здесь очень много религиозных людей. Очень. Вот я живу, практически все мексиканцы в нашем регионе, все католики. В самое лучшее время кататься на велосипедах и безопасное, это в воскресенье с 9 до 12, когда все в церкви, практически нет машин. Ну, те, кто не ходят в церкви, они спят. А те, кто ходят в церкви, они в церквях все. Поэтому и много, очень много религиозных людей у меня, допустим, в резидентуре на все праздники один из наших врачей, учителей наших, он всегда читает молитвы. И это воспринимается абсолютно органично. Но она как бы молитва такая простенькая. Ни на кого они там не говорит, повторяя имя Иисуса 10 раз и так далее. Просто такая. Благословим нашу еду и так далее. И из-за того, что вот это вот церкви, религиозность, вот то, что говорил предыдущий... Эм, человек, я не все услышал, но это чувство общности, чувство, здесь называется комьюнити. Здесь люди понимают, что они не сами по себе. Здесь вариант «Моя хата с краю» практически не работает, потому что люди понимают, что они не, не независимые, что если кому-то будет плохо, им тоже будет плохо. Нельзя жить в, хорошем, в хорошей ситуации, когда вокруг всем плохо. Это не получится так. и Поэтому Э, вот эта вот религиозность, общность, она как-то пытается немножко сгладить этот оскал капитализма, немножко полегче становится, когда есть вот это все. А вот во Франции и ситуация. Французы уверены, что поскольку они атеисты, поэтому у них сглаживается оскал капитализма. То есть они считают вредную религию. А религиозные в Америке считают, что из-за этого. То есть, наверное, и не из-за того, и не из-за другого. Понимаете, же, да? То есть и эти, и эти атеисты, и у них нормальная жизнь. Американцы верующие. Так. Так, так, так. Да, эфир слетел, потому что час, час были в эфире, поэтому я вот зашел только, чтобы всем сказать спасибо и, так скажем, пригласить завтра в 18.00 по Москве на Ютубе, там мы будем с гором, и в 20.00, вот, прошу вас, выходите через скайп, опубликуем мы ссылку, приходите и посмотрим, да, пишут, сейчас час прошел, да, час прошел и все слетело, да, так что, прошу всех, завтра ну сейчас я подожду пока вот все подключатся чтобы со всеми попрощаться спокойной ночи всем пишут да, очень важно это чтобы а только в прошлый раз слетел эфир и еще интернет отключился и вообще все проблемы общества России моя от краю, каждый сам за себя да, но люди боятся синдром 37 -го года их Будоражит очень генетически, он в крови у них. Они не могут избавиться вот от этих ощущений. Так что, спасибо, что вы смотрели. Очень большое спасибо. И до завтра в Ютубе, еще раз повторяю, 18.00 будет программа о Швеции, мы будем говорить. И в 20.00 будем с вами вести эфир. До свидания. Так, как тут? Ничего не... А, завершить.